А сегодня, к примеру, вы можете посмотреть, зайти и посмотреть на канал, ссылка которого есть а также в описании. Да, можете зайти и посмотреть. Короче говоря, я остался один дома. Родители уехали. Я остался один дома. Дело шло к ночи. Я пошел смотреть видео. Смотрю час. Вдруг слышу звонок в дверь. Значит, он рядом. А, стоп может быть? Может, это вор? Или маньяк? Или убийца? Или это террористы? Так, я должен посмотреть, кто там. Я подошел и посмотрел в глазок. Там стоял какой-то странный мужик. Ну, я же говорил. А что делать, что делать, что делать? Я буду обороняться. Так. Стоп. Это не будет слишком жестковато. А что он долбится в мою квартиру? Он дверь чуть не, не сломал. Вообще. О. Так, надо проверить. Тот мужик все еще там стоял. Черт. Он постучал в дверь. А -а -а. Я снова взял нож. Он снова постучал. И снова позвонил. Так, сюда надо собраться. Я пошел. Так, стоп, сообщение. Мама. Ой, Тимур, я забыла тебе сказать. К нам сегодня должен сантехник прийти. Откроешь ему, ладно? Короче говоря, я остался один дома.